Приветствую всех любителей видеоигр, а это наша голова подопытного и, естественно, годового. Интересно, долго он еще с нами будет находиться? Но мне эта головешка нравится. Все-таки уже не в первый раз мы носим с собой голову. Это что сейчас было? Это какая-то птичка была. Мы продолжим идти по сюжетке, потому что в целом, в целом из новых способностей я смог разрывать только красные камни чтобы все-таки не занимать очень Только много времени. Вот. Ты, конечно, сам вот, они предлагают еще осмотреться тут, но в целом, в целом... Бля, нихуя себе. Тут внизу столько места теперь. В целом я уже хочу туда. В целом такой, давайте проходить. А сам такой, я хочу туда. Нам туда, к статуям грибцов. А потом между ними mm, кстати Так Тут я помню это место А поплыли как этим самым? Как? А, я же там Несколько сундуков не мог открыть Из-за того, что там какая-то другая хрень Почему Фрея плюнула тебе в лицо? Ну, она считает, что в ее нынешнем положении Во многом виноват я И в чем-то она права Все началось во время долгой войны Между асами и ванами Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками и нанесли им огромный урон. Обе стороны несли огромные потери. И для многих из нас война перестала быть забавой, а превратилась в утомительное смертоубийство. Согласен, брат? Mm. Именно. Вот-вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Одина решил найти другой. Блин, припарковаться разум... не будешь? Хотел убедить богов прийти к миру. Уговоры дались трудно, но, наконец, Один решил взять в жены одну богиню из рода Ванов. Славную не только тем, что она хороша собой и плодовита, но еще следующие в магии Ванов, которую Один давно мечтал постичь. Фрея вышла за Одина? Зачем это ей? И она пошла на эту жертву, чтобы защитить свой народ. Воистину, Фрея достойна лучшей участи. Но история, конечно, не так проста. Отлично. Они закончили. Мне нравится, что он голову постоянно снимает. Ой, а что я делаю? Похоже, он не работает. Да, так, непросто. Отлично. Вот, опять же таки, первый сундук, который мы не можем открыть, потому что у нас нет то ли способности, то ли еще чего то Но в целом... Мы просто не можем его открыть. Так, тут сразу же червоточина. Хотя мы только-только сюда попали. И там наверху какое-то говно. Какое-то говно там выебывается. О, пойдем сюда. Не знаю, зачем. Дракон а, второй. Фафнер. Всегда хотел узнать, что с ним стало. Фафнер? Который из склада Фафнера? Он самый. Синдри сказал, что он был гном. Так и есть. А теперь он дракон Забавно все вышло, да? Он закован Ну что, поищем связующие алтари и освободим, бедняк? Да, парни? <свеч> Это тоже такой добрый, блядь. Сначала мелкий одного освободил дракона А, блин, точно Короче, я записывал видос Давайте, маленькая предыстория Я записывал видос э, С тем, что Просто тоже гулял по кругу и думал, короче, сделать нарезку В итоге что-то пошло не так Голос игры есть, моего голоса нет. Или а, бы там все очень плохо было, я что-то точно плохо помню. Но, если в целом смотреть, мы уже освободили одного дракона, вот такого вот красивого. Да, вот эти вот, эти вот ребятки их защищают. А, так, а давайте-ка ну просто вот так вот сделаем и просто спустимся и не налять. О, бля! Ладно, дракон, сам справится. Я понял, понял, братан. Потом к тебе подойду. Сейчас я понял, не лучшее время к тебе подходить. Надо здесь хорошенько осмотреться. Ой, привет. Так, это первый алтарь, который надо уничтожить. Быстро, кстати, близко. Чем быстрее мы избавимся от дракона, который будет нам мешать, тем лучше. Он мне вовсе не друг. Этого гада ненавидели все, как ваны, так и асы. Так зачем вызвали? Вы звали? недавно освобождены. Никто не заслуживает такой... Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. бей бей бей Туда молнии. Красавь. Да, блядь. Сука. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас туда молнии ударит. Давайте как-нибудь сами, без меня. Блядь, в целом, в целом он мог... Блядь, он мог и сам это, сам. Разрушить эти... Свежущие... О, собачка-собачка-хуячь-хуячь. Да, блядь. Да я пришел помочь, а ты мне мешаешь, дракон. Не ответил на вопрос. Не у А, дурацкая, дурацкая привычка красть эти самые, как... как они называются, -то. Блин я забыл это слово. Так, мы две уже уничтожили. Нам, наверное, нам не сюда. Нам вот здесь вот наверх тоже был подъем. Да, наверное, третий где-то там. То есть он сточил артефакты и стал драконом. Хм, необычная на самом деле судьба. А, нет, здесь надписи. Сын. Прочти, сюда. пожалуйста, сын. Интересно. Если просто в сюжетке ничего интересного не произойдет, хотя бы как раз освободим дракона. Что-то интересненькое. Давайте прочтем эту надпись. Так, сейчас. Ага, новая легендарная метка. Да что ж такое? Хвост Фафнера. Если вы э, читаете, уходите прочь. Вам здесь не место. Это мой овраг. И не вздумайте брать ничего с собой. Вы еще здесь? Я уже сказал, уходите. Это мои сокровища. И вы их не получите. А самое ценное все равно лежит в хранилище. Но даже не думайте забраться туда. Оно надежно охраняется. Я об этом позаботился. Оставьте меня в покое. Вы мне не нужны. Мне не нужен никто. И уж точно не нужны глупые... Сыны и Ивальди с речами о том, как опасна жадность. Мне нужно только заглянуть в зеркало ванов, которое я недавно раздобыл, и увидеть, во что превратилась моя кожа. Но даже это мне безразлично. Сокровища дарят мне чувство уюта. Они греют меня изнутри, словно дыхание дракона. Убирайтесь, Фафнер. Вот такая вот маленькая легенда. Ладно, я обознался, здесь просто сокровище. Так, это одно место мы посмотрели Хорошо Главное сейчас быстро с ним разобраться Так, Фафнер, ты пока не думай Это самое, сильно чем-то тут плеваться Мешать, не ходить Бля-бля-бля-бля-бля Так, ага, ага Пошла, Так, теперь налево а, вот и третий метка. Отлично. Идите сюда, блядь. Ой, великан. А ты это сам. Не слишком ли огромный? А молния на тебя вообще не работает? то я очень не стыдный. Защищайся. И что это такое? Ты чё, блядь? Пойдем бесполезный, на самом деле. Ух ты, ж ебать, он меня втащил. А что за что у тебя такой крутой Не, меч у тебя, конечно, класс Но какой-то ты бесполезный воин, если честно. Таким мечом и так долго маша Да, он реально бесполезный. Ой, ой, плохо выглядишь, конечно плохо выглядишь Меня так не шпиговали Пожалуйста, давай собачки, разбирайтесь так. Надо чуть злости повысить Отлично Но по камере, блять, я не успел Ладно, давай потратим камень Не успел это самое, поднять о, что это такое? Зловещий тро... Тро... трофей путника. Не успел. Я хп поднять. Блять. И съебаться. Все. Все три. Да, сейчас освободим. А тут только головешка осталась. Ну все, пойдем ладно, его освобождать. В принципе этого дракона я освободил намного быстрее, но я еще не везде здесь пробежался, хотя здесь я немного где пробежу. Все. все, все. Да ну на. Ух ты ж ебать. Он. Ебать, ебать спецалам, ребят. Блять. Да это просто безысходность но я что зря ярость что ли хотел повылазили тут блять думаю самые сильные ух уф ублика его отлично отлично еще а ведьма поганая а ты ч тут забыл-то блять Но хорошо, что она очень падкая на молнии Потому что пока она в электролизованном виде Она получает повышенный урон Ты где, тварь? Смотри, все Вот так как-то произошло достаточно быстро Все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все Так, сначала так, потом разломаем Освободим тебя, так уж и быть Мы все-таки добрые, хорошие Помочь тебе, малый? Ладно, сам справился Так Вот такой <свист> <свист> так, вот так, мелкий уродец, блядь Ты его рост-то видел, но тебя-то Ты теперь мелкий, блядь, и уродец А он, смотри, какой красивый, большой, дракон Ну, он стал драконом, а характер не изменился <свист> <свист> Так, умеренный шанс получить благословение Силрун. При совершении рунической атаки. Хорошо. Полет фавнера. Путь дракона выполнен. Так, а если что-то, что я пропустил? Не похоже, если честно, потому что здесь очень маленькая локация. С первым драконом локация была намного больше. Прям охренеть на сколько. Раза в три, наверное, больше, чем вот это вместе взятое. Ну да, в целом, да, примерно так оно и было. Так, ладно, нам обратно. Дракончик-то мы освободили. Скольких драконов нам вообще надо освободить, я не помню, если честно. Там просто где-то я видел какую-то подсказку о том, сколько и, сколько, и каких драконов надо, нужно освободить. Сейчас он такой посмотрит такое у на нас, типа, красавцы освободили дракона. Ну что, надо сохраниться и попробовать вот это чучело отпинать. Идите сюда. А, у меня ярости нет, стоп. Блядь. Ладно. Бля, еще и ручками. Так... Блядь, блядь, блядь, блядь. Нихера, нихера себе. Вот это... Да, вот это они меня отхуячили. Я даже ничего не успел сделать, блядь. Епучка. Так, ладно, я понял. И с ними мы потом повстречаемся, потом поговорим. Тогда я стану посильнее все. Потому что они меня вообще отхуячили, как щенка. Я даже ничего сделать не успел. Так. Ага. Блять, я случайно оперволока сюда вызываю. Это, Потому... О! Неожиданно. Потому что всегда зажимаю Shift. Не знаю почему, но я часто его нажимаю Эй, это фрагмент Нужно найти еще несколько таких. И сколько? Откройте мир Нильфейма у, -у, у Нильфейская надпись, один из четырех Понятно Так, а нам еще, кстати, напротив надо Смотрите, там еще и напротив есть у -у -у. Самое. Там тоже что-то есть Давайте еще туда зайдем Блядь, потому что вот эту хуйню я не могу открыть Ну типа, я даже не знаю, что делать с этой хуйней но мы туда сплаваем, быстренько. Ладно, пули. Пули, не переживайте, все, прошло тогда, блядь, 14 минут. Даже история не успеет начаться новая. Я говорю, пуленький. Так, блядь. Что-то мне этот говноетно напрягает на минус один. Блять, промахнули. Отлично. Да, мы уже с ними сталкивались, не переживай. Минус, минус. Так, все, здесь я всех убил. А это что за чучуло? Блять, отвечай, он встанет. Отвечай, это говно точно проснется. Я прям жопы чую. Так, здесь ничего случайно нет? Вроде бы ничего нет. Ну давайте подымемся. Так, лифт верните нам. А, точно, лифт -то теперь в два раза выше вырос. Я и забыл Давайте посмотрим, что наверху Ну, блядь, ну раз уж по пути Раз уж по пути Так, нам где-то, где-то нас сейчас будут встречать гости Ага, вот с этой стороны, окей Стоп, чё? Неожиданный поворот Какие нахуй гости, если я только что отсюда? А, теперь я могу прочесть О! Но это имя Почтишь? Эй! Это имя ее заскло. Это имя одной из Валькирий. Очень любопытно. А погнали дальше? Где-то я еще что-то прочесть не мог. Нихуясь вот это вовремя оказалось. Так еще какие надписи есть? Так тут пусто. Тут тоже пусто. Так здесь ничего нет. Здесь тоже. По-моему. Блять, где же еще надо было что-то прочитать? Так, а что у нас здесь? А, здесь у нас этот самый. А, давай зайдем, ладно. Я не помню, что здесь просто. Да, здесь у нас этот наковальники. Эй, к вам еще одна давай. Что тебе надо, гном? Есть еще ниточка, ведущая к старине андвари. Давайте встретимся в юго-восточных шахтах. Там вас ждет очень лакомая добыча. Какая ниточка? Мы его уже нашли. Ну, по крайней мере, руку. Я все объясню в шахтах. Они а к югу от долины. Кстати, вам тут вообще что-то нужно или так и будете стоять, таращиться рты разину? Блять, мне иногда хочется да, его похвалить, я... а иногда хочется разъебать. Андвари. Он всегда тянуло к душам, темным ритуалам и прочим тайнам. Да, хорошо, мы поняли. С твоим заданием мы чуть, с твоим задачей мы потом чуть поподробнее. Все, все, все, до свидания. Так, вернемся, пожалуй, тогда туда в начало. Судя по всему, вот эти котлы надо разжигать. А как вот эти разжечь? Ладно, допустим. А, -а, а, кажется, я, кажется, до меня дошло. Помните, на воротах, вот в некоторых воротах, можно как раз таки зачитать у ворот, рядом с воротами. Тоже были надписи, насколько мне известны. И он тоже не мог их прочитать Мне кажется <coughs> Что их надо зажечь все Ну, вот эти вот все Я бы, конечно, вот сейчас можем туда попробовать сплавать Как раз по пути там что-то синенькое блестит И как раз по пути Да, у меня все по пути, не переживайте И тем самым можно как раз посмотреть Может быть, я не ошибаюсь Я останавливаю тогда запись Зажгу оставшийся. Ну, точнее, я буду зажигать их по очереди Естественно так, а где тут... А, тут еще выше можно подняться. Бля, вот этот хуй меня пиздец напрягает. Ну ладно, погнали, залезем. По пути же, я же сказал. Так, да, так, так, угу, ага, угу, угу, Так. Эм, кажется, я пришел туда, куда надо, не думая о том, о том, что это надо. О, братишка! У меня к вам просьба, совсем небольшая. Помните кинжал, который вы мне дали? Так, так, допустим. Кинжал из которого убил родной сын. Ну да. Это конечно, тоже помню, я помню. Папа, а я не помню. Он был у разбойников, которые засели в крепости Нортри. Пьюсь об заклад, что именно туда они отнесли добычу из склада Фафнера. Вместе с тем камнем, который мне нужен. Чтобы помочь вам. <звы> По-моему, что-то не договаривает. Тут хотя бы прямолинейный такой говорит. Вы слышите это? Ребята. В этих поисках нам никакого смысла. Есть смысл, если Синдри сделает нам хорошее оружие на этом точильном камне. К тому же, этот урод убил родного отца. В целом, он прав. Ну, реально, по факту. В целом, он прав. Так, что-то здесь не так. Бля, я же говорю, что-то не так. Что-то я не вижу. А Почему рубленое серебро просто? Могли бы дать чем-нибудь, блядь, получше Ладно, блядь Столько времени трачу на все это про все Ну да ладно Ну надо помочь, ребятам, Они все-таки как-никак Но они без нас никак Да и сильнее они, мы должны стать Тоже с помощью вот этих всех вещей По-другому никак Либо так, либо вне записи А вам же интересно, как я прохожу все эти дела Там нифига себе О. Знакомые ворота. Дракон, да? Еще один. Или нет? Совет Валькирии. Допустим. Ладно, здесь мы будем поосторожнее. Так, напрягает. Что у нас здесь? Ага, ага. Угу, угу, угу Хорошо, хорошо Я не настолько слепой и тупой На самом деле У меня сейчас вот эта вся тишина Не врагов Никаких либо драконов Никаких либо вещей Ну как бы вообще ничего не происходит Слишком тихо и спокойно Меня это очень напрягает Опа, уже вижу каких-то светлячков, уже что-то горит. Допустим. Угу, угу, И сейчас здесь будет какая-то война, да? Что здесь было? Хм. Неужели? Восемь тронов. Хватит так. юлить голова. Тебе знакомо это место? Я же Мимир, умнейший из живущих. Я многое знаю. Не знаю, что тут было, но явно что-то важное. Для кого? Тут нет ничего ценного Ценного-то может и нет Но что-то здесь явно не так Огонь горит Даже будучи разрушен Ну, статуи, по крайней мере, горят Даже будучи разрушенными Хорошо Это какой-то портал Который отведет нас обратно Но нам обратно не нужно, мы и так перейдем М -м Сломать я здесь ничего не могу Ой, злится огонь. Ой, один. А, ну они все плачут в целом. Да, они все плачут. Я подумал, что один плачет, другой там, не знаю. Его тошни. Блин, ну это место, судя по всему, придется запомнить. Здесь явно какая-то сила или что-то не так. А можешь кресло сломать? Нет, кресло нельзя сломать. А голова, ты не хочешь ничего больше рассказать? Типа, что за 8 тронов? Ладно. Я понял, что сюда мы рановато пришли. Ну хоть какую-нибудь какую добычу я отсюда взял. Блять, ну здесь что-то не так. Ладно, потом забираем. Походу я реально сюда очень рано пришел. Либо просто у меня голова не варит, и я тупенький. <coughs> Все просто. Сюда мы вернемся попробуем. Так, у него там какая-то к нам просьба была, да? Так, стопы. А это куда? А это обратно к нему А, стоп А я что-то, подождите, не понял Так, мы сюда поднялись а, -а. а куда она? Подождите, как тут задание открыть? Так, цель Допустим а -а, Дополнительный а -а, Найдите брок, -а -а -а. Найдите цитадель Нортни А как ее -а -а отслеживать? Во, допустим а, ну все понятно, да. Мы сюда так поднялись чисто для галочки, я понял. Опа, что это у нас тут такое? Блять, ладно. Потом, короче, все эти тайны, все это разгадывать. Ты все, давай-давай, поплывай отсюда. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно... У -у -у. Путники. О, мерзкие. Вонючие, покрытые мелкими тварями. Но... Броня роскошная. Попробуем сделать из нее что-нибудь более чистое. Да? Что? Что я сейчас сделал? Когда найдете точильный камень. Не понял, я выполнил какое-то задание, только вот какое... Т? Беспелария... А, это Т, это меня... О, вот это красиво выглядит. Так, подождите. Ай, за цели. То есть я выполнил, да? А, доступ к миру. Используйте стол миров, чтобы отправиться в Муссельбхейм. Семейное дело пройдите в цитадель Норве. Найдите Брока. А, вот легендарная рукоять. Точно, точно идем, блядь. Точно. У меня сейчас только эпическая. Все, пошуршали. Бля, я ведь ее улучшал. Тратил на нее деньги, ресурсы. Когда все так просто. Нахуй сюжетка, блядь. М -м -м. И сейчас этот хуй как спустится и как и начнет нас хуячить. Да прыгай уже. Джимон на пробел, а ему похер. Братан, просыпайся. Не хочешь? Ну ладно. Как? Блин. Ладно, я потом за легендарной рукояткой скатаюсь. Сначала поплыли дальше по сюжетке. Я бы вне записи, может, сделаю ролик отдельно. Не верится, что Один был мужем Фрей. Так, что у нас? Любовь и ненависть ага. переплетены так тесно. Вот смотри, Один ненавидит великанов, а они его. Но мать Тора, великанша рт, была истинной любовью Озина. <как> и Тор полубог полувеликан? Странно. Йорд не стал. Один много веков провел в одиночестве. И когда разразилась война с ванами, я знал, что кроется за его бравадой. Хватит никаких историй в пути, надо за дорогой этот мир. Я его понимаю, я потом закончу. Угу, угу. Так, давайте. Ты ходящий в мире живых, моя дорогая Гульвик зовет меня, она мечтает о мире, но ее останки раздроблены. Умоляю тебя, собери Гульвик воедино. Мы должны собрать ее кости? Фу! Магия Гульвик не знает границ. Она может объединить тебя с тем, кого ты потерял. Правда? Как? Сын, я чувствую твою боль. Поверь, ее магия может построить мосты между жизнью и смертью. Пусть и очень ненадолго. Ну давайте попробуем. Сын, мы уходим. <кх -кх -кх -кх Давайте, пожалуй... Они забрали три кости, милый Гульвик, и разбросали их по озеру. Бля. Принеси мне ее кости. Гульвик вознаградит Ну ладно, давайте я вам как раз покажу одно из заданий. Одно из заданий мертвых людей. Всего три кости. Кататься недалеко. Так что не страшно страшненько. Да, их правда недалеко. Отлично, это меня радует. Значит, Одину было одиноко, поэтому он всегда воевал. Все не так просто, конечно. Но я надеялся, что любовь смягчит его нрав и принесет мир. Давай я тебе попозже расскажу. Да, потом пусть рассказывает. Это очень долго, а мы немножко спешим все-таки. Ага, я понял. Теперь, блять, теперь я могу их собирать, хорошо. кости источают магию. Наверное, это гульвейк. Может... Может возьмем? Вдруг нам попадутся остальные. Призрак уже Я не знаю. Я знал много призраков. Все они лгут. Ну, этот другой, я уверен. Ты знаешь очень мало. В целом... Естественно, нашего кратоса можно понять. Хотя я здесь что-то что есть. Внизу. Угу. Что подобрал? Золото и Гира. О, отлично. Значит, О, не он продолжает история, мужа мы уже надеялся, что любовь смягчит принесет мир. О, Знаешь, мы еще не были. Я попозже расскажу. Блять, еще одна задача. Подожди, О, мы с тобой что? чуть попозже поговорим. Так. а, это спуститься на тросе. Ну ладно, давай поговорим. Все в порядке? <как> Мои товары под водой. Мои люди. Товары. Мои люди утонули. На их тела все еще ходят по берегу. Хельские скитальцы. Много тут таких. Я их капитан. Они умерли по моей вине эти твари оскорбляют их память я найду способ избавить их от мук таково мое решение хорошо но это попозже бля задание реально что-то дохуя пришел за одним Ладно, иду уже разбираться так, ручками. Да вы что, со всех сторон что-ли решили на меня припадать? Да, я вижу. Где, где, где, где, где, где? где? А, все умер. О, это красная кость, горит-то красно. А, или стоп, или что это? Ладно, не понял. А, это вот сейчас он прочитает. Все. Спасибо карты сокровища хорошо давайте сюда еще заглянуть а здесь уже все здесь уже ничего нет хорошо интересно когда он разочаруется что ну он ничего не получил в этом плане какого его будет удивление так нам еще на обратно возвращаться поэтому сломаю о еще и здесь угу. Так, а вот и голова. Только вот что выше, интересно. Что ты ей скажешь? Бульвейк? Матери, что ты не успел сказать? О! Да, наверное, я просто хочу узнать, как она там. Она мертва. Да знаю, я тебе не понять. Ладно. Тебе? Ладно. Так, спускаемся здесь ниже. Я здесь был. Я здесь был. Но, по-моему, не смог выполнить задание. Или что-то типа того. Или выполнил задание. Что-то я не помню. Образи! Где был? Опасный блядь? зверь. Убьем его О, ты ж нихуяся. Он мягкий. Вызывай своего этого. Блядь. О, блядь. Да ладно, их еще и несколько. Ебать. Ебучий случай, ебучий случай. А как эту способность-то использовать я думаю. Так, ладно. Блять, он все-таки меня коснулся. Брат! Брат, братан, братишка. Так, не, ну я их, в принципе, могу завалить. Надо только постараться хорошенько. Но их двое, сука. Так, ладно. Поп поплыли, поплыли, блин. Попытка номер два. Попытка вторая. Если ничего не выходит, значит, ну, совсем хуй. Так, здесь... Ну как это, блин? А, ну я в забытых пещерах-то уже был в целом. Только почему они здесь начали появляться? Хотя здесь, как можно заметить, уже все собрал. Угу, угу, угу, угу. Опасный зверь. Убьем его вместе. Я не помню, как использовать стрелы. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь. Ну, понял, понял. Блять, Блять, я только уклонился. Я да ладно, взяли. ему вообще похую. Вообще похую. Ладно, я понял. Потом сюда заглянем. А в следующий раз как-нибудь. Спасибо. Кости я собрал, можно и спускаться. Как-нибудь я еще сюда приду. Конечно, вне записи, потому что, ну, в целом здесь реально нехер Ну, я там уже, я много где побывал, поэтому вне записи будет проще мне пройтись и смотреться. Я вроде опрокинул эти самые... Ведра. В этих а. краях я открыл возможности для охоты и торговли. Отлично, Ничего. Ничего? Все уже было сказано. А все то, что мы пережили, как-то нам явился тот странный тип, как мы говорили с мировым змеем. Мы столько всего сделали. Я бы хотел ей об этом рассказать. Блять, куда плыть-то? Okay. Я путаюсь. Что бы ты еще сказал? Что у нас все в порядке, чтобы не переживала. О, это правильно. А, Тре, я... Я тоже по ней скучаю, ты знаешь. Ты говоришь, я ничего не знаю. Ладно. В целом, в целом, конечно же, он скучает по ней. у, -у, -у. Привет, великан, блядь. Так так, так, так, так, так, так, так. Ага, ага, ага, я понял. А, все, я вспомнил, я вспомнил, как с ним сражаться, я вспомнил. Вот так вот, да. Тихо-тихо-тихо. Поднимай, поднимай. Тихо-тихо-тихо. Да, блядь. Давай-давай-давай, лезь-лезь-лезь. А как? А я не понял, а я жму. Ладно, ему похуй. Тихо-тихо. Ты будешь сегодня... О, молодец! Блять, блять, блять, блять, да блять! Блять, блять, как же он их много пускает, да ебучий случай. Ах. Да, никакой сюжетки в этой серии. Еще и думать нормально не могу. Ублюд! Так, где мы? Давай, давай, лезь! Ух ты ж ебучий суч Лови бля. Пошла жара Давай уже правой ножкой Так, чтобы побольше урона нанести Ага, я понял А, ну я понял, надо ему сразу за спину прыгать Когда он так встает Да, только вот Он эти хуни плюет, блядь Да, лезь, надо под да. них вообще не лезть Ха-ха, oh, <с Kopsharp> такой еще шутит из-за того, что я умер Но этот, кстати, противничек посложнее будет, чем все остальные, с которыми я встречался до этого О! Я знаю, может быть, с тобой сражаться не обязательно Так, понятно, да, я... Блять. Я, пожалуй, это буду делать на расстоянии. еще промахнулся КПшка. отлично так я еще жив ни херась он мощный так столько их отстреливает пиздец так но ну у меня еще и защита отлично Все делается на расстоянии. Я к нему даже близко подходить блять, не смог. Давай, давай, давай, давай, давай. Ну и чё, и чё? Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Я сейчас сдохну так. Похуй так добьем. Все, все, все. Фу. Не взрывайся только. Отлично. Только я сейчас тут точно коньки безбросил. Что это? А, колдовская печать защиты. Отлично. Хоть немножко хпшки восстановил. Деса, почему именно сын маски ломает? Это стало очень любопытно. О, это шутка, красота Так, где-то здесь даже быть кости А, все, вижу Как я понимаю, с ним сражаться было Ну, не настолько обязательно Последнее Да Можно отдать их призраку Может, он и сдержит слово, и тогда Да знаю я, что она не вернется Знаю, просто Неважно. просто хочется с ней увидеться Давай отнесем кости. Это, на самом деле достаточно мило. Так, ладно, поплыли быстренько, отнесем у меня кости. Обычно для осквернения. У разбросанных костей жалкая душа. В Альхалу не попадешь, если твоя рука на одном берегу, а голова на другом. Спроси у призрака. Он наверняка охотно тебе разгар. О, а я там тоже еще не был. В целом, для видео я смотрю мне много денег. Поэтому он всегда воевал. Все не так просто, конечно. Но я надеялся, что любовь смягчит его нрав и принесет мир. В результате долгих уговоров Фре согласилась. Поначалу Один пустил вход ход обаяния. Казалось, он счастлив и хочет сделать ее счастливой. Знаешь что? Я попозже расскажу. Сын. Да ладно, Слушай. откуда здесь только свиток? Я только что здесь был, здесь не было этого свитка. Это карта, карта сокровищ, Да, конечно. А я вообще туда приплыл-то? Uh... Показывает 150 метров. Блять, я что-то не пойму, с какого берега? А, все, я вспомнил, да, хорошо. Или стоп. Или да, или нет А, да, Он исполнил столько ее желаний, я всех и не помню. Воцарился мир, и я поверил, что все получилось даже лучше, чем я планировал. Знаешь что? Я попозже расскажу. Ну, давайте попробуем. Мы собрали останки твоей женщины-призрак. Покажи обещанное колдовство. А, моя Гульвик вновь цела. Встань, милый Гульвик! Проснись, о могучая Гульвик! Сейчас надо будет сражаться, да? Она выполнит нашу просьбу. Или попытается нас убить. И даст нам смерть. Я же говорю смерть, блядь. Ну, блядь, а что мы еще ожидали? В целом, она сама вина. А, то есть, они нападают на нее. Ой, на нее, на мелкого. Тем самым, тем самым, мелкий не может стрелять о, стрелы своей. Ебать! Ебать! Нет. С двух тычек Просто с двух тычек Разнесла меня в щепки Да ну нахуй Тихо, тихо, тихо, тихо Дай отойти Нет. Так Кошла. Она их просто плодит Или что? Где это? Кошелка-то не, но ну... Так, главное К ней близко не подходить Тихо, тихо, тихо Не хуйся, размахалась, блядь Блядь Мне очень страшно к ней близко подходить Потому что она реально У меня столько жизней поотнимала С двух ключик когда Все, все Давай, давай Тихо, блядь, да блядь, да блядь Не, мы е сейчас точно транзистом. Давай еще разочек. Включи. Ну давай, Я же... Я же говорил. Я же говорил. Ты, ты, ты, ты мальчишка. И это тоже верно. Но нечего смотреть на меня волком. Это будет тебе урок. Ясно. В целом.. Но ну, он прав, да. Это правда будет ему уроком. Нужно учиться на своих ошибках. Ну по факту, но ну, реально нужно учиться на своих ошибках. А, Резец уже рядом. За этими рядом. Чего опять-то такое? Но ну, ебучий, да, да, да, да. ну и чё, ну и. Осторожно но ну, буду тебя по жопе тогда добить ну, что а ты думал блять ко мне очком повернулся типа все типа такой а он его скинул о пиздать <coughs> давай я еще на тебя покатаюсь ладно ничего страшного если я пока твоих воинов буду убить пока там, пока будет тебя ну, а Думал, блядь, такой крутой ты, блядь. блядь. Мешать Хорошо, будет временно. А, Эльфа, ты что здесь забыл? Так... И, типа, ребята, я с вами уже как-то разбирался уже. Дети, да я тебя так убью, ладно? Ну как? Ты молодец. Ну, ты молодец. Это вот правильные слова. Отец, может, все же Зачем? Ты не Мы сможем поговорить с мамой. Если поглядывать по сторонам. Ищи, если хочешь, я не стану отвлекаться на пустые затеи. Стоп. А, мы же уже нашли эти кости. Мы уже их сюда уже принесли. И мы уже это все сделали. Ладно, скрипт поломался чуть-чуть. Ну, такое бывает. Нам все тоже пора заканчивать. Давайте доплывем немножко. Хотя бы чуть-чуть. Подождите, а нам направо. Сейчас мы с этого соберем. К да? А что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. М? Жил когда-то великан Тамур. О, и давайте он был послушаем. На самом деле великан. Но, несмотря на свой пост был, несомненно, лучшим каменщиком какого он видел мир. А, Тамур а. гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но а. в груди юного Хримтура пилось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так-то иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударит сына! Кримптур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Митгорду. К несчастью... Он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью Бать, какой переход? дома, Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Ааа, -а -а, увидишь такой, блядь. Так, я не понял, а как мы так быстро... Так вышло, что мы уже в каких-то заснеженных местах. О нет, он упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Охренеть он огромный. Отлично, у нас есть, кстати, еще быстрый телепорт. Сейчас давайте вот этого козла убьем быстренько, да? <связь> а то он что он там хавает? <связь> Пойд кушать, Ой, а ты-то уже похилее Нихуя, себе увернулся. Еще раз увернулся. А как тебе молния? О, еще один. Сейчас, дай-ка я вот этого быстренько отвали. А теперь уже можно с этим сражаться. О, они когда... Они молнии боятся. Боятся. блять, это... Давай-давай-давай. Быстрее-быстрее-быстрее. Я быстрее, быстрее. хочу полупить его. Челюсть сломать, да? Да, да. О, охренеть, вместе с пузом оторвал челюсть. Блять, у меня аж по коже пошли. баный освет. Да, самый кончик. Очень-очень большого резца. Очень-очень большого резца. Мама! А, это я сейчас буду поднимать. Ну ладно. Не вышло. О, еще одна дверь. Не получится ничего, я помню Боюсь, магией. Да, мы потом поищем да, а, Эти самые гляди, кристалл снова сияет. Какой? Какой кристалл-то? А, это это самое, ладно Да, кристалл снова сияет Но зачем неизвестно Ну ладно, на этом будем заканчивать Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров Потому что я, скорее всего, еще продолжу, посмотрим Спасибо, ребят, за внимание Пока-пока.